Охладитель масла, вот он как выглядит, вот. вот здесь два отверстия перетекает масло, вот здесь охлаждающая жидкость, соответственно прокладушки и устанавливается на крепежную пластину на которую устанавливается клапан вентиляции картерных газов и стакан под масляный фильтр для сбора всей этой мишуры первым делом устанавливается пластинка таким образом соответственно новая Потом устанавливается крепежная пластина. Да, одной рукой не совсем удобно. В общем, примерно вот так она устанавливается. Далее устанавливается охладитель масла. Таким образом, конструкция просто труба. Очень удобно в кавычках. ТНВД снят.